Сорт костого перца на Индия. Это вот такой вот перчик интересный. У него мелкий перец красного цвета. Созревает он вот зеленого. Вот от такого цвета. Вот. Потом становится темно-темно-фиолетовый. Практически черный. И уже.. В зрелом состоянии, темно-красного цвета. Такие -то небольшие тоненькие стрички. Этот сорт многолетник. Высота такого перца может достигать до метра двадцать высоту. От семидесяти до метра двадцать. Вкус у этого перца пряный. Острота от 50 до ста тысяч. Этот перчик можно выращивать как в открытом грунте, так можно выращивать и в теплицах. Он неприхотливый. Вот такие вот у него кустики, вот такие вот стрички. Вяжет очень-очень большое количество перца. Очень большое. Смотрите, какой красавец. Красота. Хорош для консервации. Также его можно сушить. Листья у этого перца фиолетового цвета. Чем больше солнца, тем листья становятся фиолетовые. С обратной стороны листья зеленого цвета. Цветы тоже фиолетовые. Вот такие вот красивые цветочки. Ствол. Тоже фиолетовую полосочку. Растение очень крепкое. Оно раскидистая хорошо выращивать в комнатных условиях в небольших горшках горшок подойдет в пределах 6 литров этот перец плодоносит круглый год очень-очень красивый стрички могут быть гораздо длиннее до 15 сантиметров в длину очень-очень интересный сорт, ребята советую всем очень неприхотливый и очень высокоурожайный. Вот такие вот стрички длинные. Они могут еще быть длиннее. Он не требует формировки куста. Если хотите, можете верхушку прищипнуть. Вот примерно как здесь у меня. Вот он. Где-то сантиметров, наверное. 15 в высоту. Это я чисто случайно сломал верхушку ему когда сажал и вот он получился вот такой вот маленький а вот рядышком этот уже чуть побольше чуть повыше вот такой вот отличный сорт